Гумилев ⁇ это всегда величайший русский наш поэт, который не предал ни Бога, ни царя, ни отечества. И убили его ни за что. Он потом был реабилитирован, якобы за то, что не донес. Вот. Беатрича. Перестаньте грусть вашу в песнях излейте, Спойте мне песню о Данте, или сыграйте на флешке. Да кучные фавны, Музыки нет в вашем кличе. Знаете ли вы, что недавно Бросила рай Беатрича? Верней прокладил, что это снова угроза или мольба о пощаде. Жил беспокойный. Разврать без Бог. Все его прихотливо стали потоками света, стали шумящим приливом музы, в солнецебре. Отметьте, спойте мне песню отдамте. Вашу в песнях излейте, спойте мне песню о танде или сыграйте на фрес.